и всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в PET симулятор X. Сегодня произошло только что новый Новое а, обновление. В магазине добавили вот таких яйца, плюс у меня есть. Уже два есть. Давайте откроем одного. От угу хм -хм, у меня выпал такой. Тут можно с свер... О, какой вариант. Так, мы можем. У нас два теперь есть таких пэтов. Ну так. У них есть хотя бы анимация какая-то. <coughs> да. Давайте как ничего в обновлении добавили анимацию к как этому каких-то. Да. И погнали. Опа! Вернули, ребята! Вернули гемы! Вернули гемы! Вернули гемы, вернули гемы! А вернули гемы? Кодов мы, они нам не вернули. Больше кодов мы не можем пользоваться. Так, и что? Может, похоже, бодом что-то добавили? А что, пофиг? Да. Кстати, короче, что, пофиксили что-то похо... Ух, ну, что с ним? Вообще. Х3 гему. Чего? Я это пиво вижу. Давайте наденем хот этих моих. Так, давайте поищем. Тут у нас сколько? А, вот тут. Х3 монеты, это очень маленько. Mm -hmm. Маленькая. И... Во, что с ним? 25 х монету. Коин. А, ну, немного стало больше, мне <coughs>, кажется. Блин. о, мой дух. Если что, реально мой дух, вот. Не видно, демо по него. Был. Богатый. пацанчик. Поскольку. А, а ч так мало? Да файл вот таких. Че мало? так давайте мне. А еще раз мой майбрат, мой симчик. Так, а, так из X5. Кстати, нам еще для этого дротика нам еще оставили вендалки, блоки. Ну добавили много. Да и, а можешь же получить и второй подарок? Мне вот это интересно, можешь еще получить подарок. просто я один получил и с полного аккаунта еще одного. Как сказать? А тут, а, а тут еще можно получить да? И нельзя больше получить подарку. Так, да, первое что, это ивент связан, знаете, с чем? Он связан с, <coughs> он связан с не мы, да? Если вы сейчас посмотрите рекламу. как вы сейчас говорите, как вы сейчас видели, там я выпустил э, новое видео по этому обновлению, можете прямо сейчас посмотреть, это будет там еще на 7 минут но ну, тут уже произошло обновление 7 минут давайте зайдем трендик давайте зайдем сейчас в трендик что там изменили просто я не смотрел, ну, там это нам говорили что по фиксии это 100 к холлборд. И теперь исправили анти, и теперь добавили антихак, антихак. Это значит, что будет постоянно упали. Так, ну, так, ну тут как обычно, ребята. А, может, тут что изменили? Да, тут изменили вот это добавили это как из пиздец донатов <coughs> давайте что-то например подадим давайте этого подадим давайте ребята за 10 лямов ну я знаю что никто не купит это постав по поста по, по 3 миллиарда на триллион Класс, просто класные манически тут уже продают этих тут уже подают продают вот этих доков эксклюзивных кто за финья? А где у нас подарки? У нас не даст подарок. А Нет. носки, чего скажешь? Не даст подарок. Жалко. Жалко, жалко. Ну как и здесь. <coughs> ну как здесь нам осталось. Ну <coughs> как вы здесь нам здесь <coughs> осталось. Ну я осталась говорили что там добавили третий класс на обычный режим и голосовой режим там хотя добавили это я это ну просто мне дали информацию мне просто дал подписчики информацию об этой об этом штуке от третий классов больше ничего не добавили первое что Галя Ганату. Это ивент. <свес> <Да>. <свес> <свес> Блин, и говорили, что до да, 10 умножителей есть, да, кстати. Я еще и поэтому не говорю подписчикам. У меня реально какой-то подписчик. Отправил мне какое-то фото. Ч может быть на, 100, на 100х. <с <bounce> <с так. так, ну тут... О, нормально, деньги. Ну, Но мы сейчас с вами отправимся в Харкормир. Да, Харкормир. Подождите, что тут? До можно получить вот э, два подарка когда и ивент будет еще идти <coughs> это будет жалко так <coughs> <coughs> <coughs> если там очень куча вот этих монеток кстати падает мне говорите если там будет очень куча вот таких монеток вылетать Значит там это будет какой-то X. Ты ну, ты не знаю, Йоу, не дету. Так, сейчас пойдем в Хакони. Так, так. Как зопа. Как, как, как И как вот, сува. у меня написано, разблокируем вот из.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 <ак> так. Умножитель. Я вижу умножитель. А почему у меня на деле сразу хахковые причем? А давайте надень увидите. Может тут станет лучше? 5. Вот, вот. вот 5. тут 25 тут можно. Как-то. как Опа-опа-опа-опа, как давай. Ну блин. Блин, блин, блин, блин. Блин, блин, блин, блин, блин, А блин, блин. блин. О, слушай. много монет, нам нужно 7 я году, кстати, у меня тут давай, yeah, давайте, давайте, давайте давайте. короче, мы тут тп хаемся, ребята в локацию Fantasy. Fantasy. Fantasy. Fantasy. фэнтези фэнтези фэнтези, фэнтези да ну, блин, я не могу проговорить это слово нафиг <quelle haclesmac00> Блин, у него, кстати, может тоже Два ты этих. Я хочу этого пыта. Да, я думаю, папа. блин. забыл, может, тут хотя бы что-то добавили? Может тут... Да, реально. Зачем? Зря -то. они сюда добавили просто шахту секретную. Спасибо. Как тебе, наверное, выбраться? Я не понял. Спасибо, разработчик. Когда вы выпустите новое обновление уже по секретному данным, По секретному данному... По секретному данному шахте. Когда они добавят новое обновление на секретный А вот, так мало? Было? Не понял. А что так мало? Что так мало? Там в Что? Вообще нет? А есть. Угу. Угу. Угу. Да блин, я хочу нафиг. Нет, мне это давай. Что это? Добавляй давай, чего Да блин! не нужен Не вижу, не Опа, Блин! что мне такая жизнь купает сколько у третий это это три с половиной а как это я заработал о да да это это, это, это же из этого же мира С моими харконами. Давай я поверю надеюсь она Харконы делаю а да! она худобы ребята мне повезло а, да чисто повезло кстати у нас было последний последний раз встретиться с оттом и да последний раз поустретиться вот потому что она прям сейчас пропала <кх> если вы не умеете понять кстати ребята кто хочет раздачу по два 2... Ляба или по 10 лямов нет. Достанется только три выигрыша. Первое место. 10 лямов, второе место, 5 лям. И третье место занимает, конечно, первое. И что для этого нужно? Подписаться, поставить лайк и написать вам крутой комментарий, который попадет уже и в следующем видео. И, yes. и если это будет про сам первым про Акину видео первым про Лакенов, это комментарий да, он будет победителем первого, а если второй я кого то за значит он будет второй, а если третий я что то за значит он будет третий Ну, если вы не хотите использовать данную фразу, вы можете просто другое написать, но вы тоже можете так, чтобы выиграть. И да, и плюс написать свой ник в комментарии. Добавить меня в друзья. Ну, добавить друзья, просто я а, через несколько это буду там вот этот данный раз убирать себя друзей кто меня попросил я буду удалять ну не вы конечно же не вы а другие ну, обычные игроки которые смотрят меня и если <coughs> один выиграет, он получает 20 ляммов 10 ляммов 10 это ребята для новичков очень много Вот, можете. идти. Бежал, только умножить на 3, а вот тут уже на 5. Кстати, я в этом я в харковом мире еще не встречал на 25. А все это 25 У меня, вот, кстати, 3. О, я забыл. Да как? Подождите, я Сани понял сейчас, ну сейчас и сейчас я пи пи теперь егочик егочик называется ю ю и вот Стою и... иду. Ты слишком Напи... а, написал, Ты слишком далеко. а мне написала, ты слишком далеко. А ч слишком далеко? Кирилл, кстати, Кирил тут ко мне зашел не ну, сейчас один а он попал все понятно а что значит ты слишком далеко что значит что значит, значит ты слишком далеко а не помню что значит ты слишком далеко а тут просто слишком далеко слишком далеко где слишком далеко где Кажется, что я ничего не пропускал, мне просто не... мне просто не разрешают мне просто не разрешают, что делать нафиг а что делать-то? я не понял, что делать вот вас, видите, сейчас а что мне реально делать? А как мне надо тогда открывать я э э локации? Я сам не понял. Ну и ч, я слишком далеко. Но ну, все равно же я прокачанный. Ну ч, идти яйца, что нибудь покупать? Я не буду яйца покупать. Алло, а как? А Какая-то, блин. Все, я не могу открывать локацию. Надеюсь, это пропадет, честно, спутник ну почему я не могу открыть может я могу это открыть вот это я могу открыть, но почему я не могу открыть другие нафиги я... может мне прямо сейчас нужно перезайти как вы думаете ладно давайте перезайдем через Харный. это реально переводится а ты слишком далеко, блин, а что делать, а что мне делать? Я не а что делать, нафиг, да что мне делать? Вот я сейчас в Харковский мир должен быть, но меня не отправляет в мир, потому что мне нужно мне сначала что, а ты слишком далеко. 1, 2, 3, 4, 5, 5, да, и 6, 5, у него 6 подарков было, а почему у меня 2 подарка, я не понял, Что у меня такое ж такая жизнь? Я не понял за что. У меня такая жизнь. А что такая жизнь? А, Вс, я прям сейчас снова харкормир. Вс, у меня три 50. Так. У меня три и пятьсот тысяч. А почему.. Короче, на этом мы будем заканчивать видео данные. Если вам понравилось это данное, данное обновление с на этажа, э, подпишитесь, поставьте лайки. Ну и может кто-то выиграть та же и пэта. Кстати, да, на первом я забыл сказать, что на первом месте он выиграет харкорного брата. Если вы не знали. И давайте, давайте, давайте Кто по первым, давайте снорович. Че? подожди, он, он не. О, у него не, невидимый, у него невидимый холлый Ладно, короче, на этом заканчиваем данное видео. Всем пока.